Я наконец-то завершил ремонт в квартире, в которой я жил со своей семьей. Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Максим Муромцев. Я завершил наконец-то этот длительный ремонт, который длился два года. Он длился так долго, потому что я сначала снимал видеоролики для вас, в которых я делился информацией о том, как и что я делаю. А потом повторно у меня начался ремонт, но я его уже снимать не стал, потому что сил моих больше на это дело не было. Я начал после затопления делать здесь повторный ремонт. Если кто-то не видел видео, как затопила квартиру, можете посмотреть, здесь сейчас выскочит подсказка. Затопила так, что мы затопили весь двор. Смотрите, это я в квартире доделал ремонт. Здрасте. Пришлось поменять все, двери, мебель, кровати и все прочее, за исключением только всего лишь одного напольного покрытия, которое здесь уложено, это кварц-винил. Сейчас я нахожусь в коридоре у входа в спальную комнату. Раньше здесь у нас была кухня, сейчас это спальня. Что здесь технического я сделал? Я перенес вот этот участок стены, он раньше располагался на 40 см вглубь вот этого помещения. Вот здесь раньше находилась стена, и если бы дверь у меня открывалась в эту сторону, то двухспальная кровать у меня в этом помещении бы не встала. В противном случае у меня есть вот такая возможность спокойно обходить вокруг данной кровати. Внутри коридора эта дверь не мешается, соответственно, не конфликтует с дверью, которая у нас идет из туалета. На этой стене в дальнейшем будет висеть телевизор. Стена выполнена из гипсокартона. Я склеивал его в два слоя и между вот этими отрезками гипсокартона вставлял Профиль алюминиевый, сантиметровый П-образный профиль. Профиль потом был выкрашен в белый цвет, все зашпаклевано, и стена уже красилась в тот цвет, который здесь подобрали. В зоне изголовья кровати выполнены блоки выключателя розетки, как с той, так и с этой стороны. В дальнейшем здесь будут прикроватные тумбы. Выключатели у нас, соответственно, проходные, как и на всех объектах отвечает за центральное освещение, которое расположено в этой комнате. Третий выключатель находится у входа в это помещение. По всей плоскости квартиры на полу у нас уложен кварцвинил. Несмотря на то, что квартиру затопило горячей водой и все здесь плавало на высоту примерно 30 сантиметров, после просушки, она у нас была примерно месяц, значит весь кварцвинил мы уложили обратно. Все замки встали, Нареканий по кварцвеню, честно скажу, даже после такого потопа у меня к нему нет вообще никаких абсолютно вопросов. Считаю это оптимальный материал для а, жилых помещений. Вопреки тому, что коридор это проходимое место, я выкрасил его в белый цвет. Кирпич в белый цвет, стены в белый цвет и двери под эмалью я тоже выбрал белые. Для того, чтобы просто дать воздуха, этому пространству. Потолок у нас в коридоре полностью натяжной. Здесь у нас линейное освещение, это профиль флекси Тут порядка 240 ватт освещения на 10 квадратных метров. Более чем достаточно. Те, кто видели в инстаграме вот эти световые линии, а именно так как они выполнены, то есть перекрестие. Да, задавали мне вопрос, почему именно перекрестие почему такой формы, почему не г-образный просто вот такой профиль, ведь коридор г-образный. Я отвечу сразу, чтобы потом в комментариях не писать. До затопления этой квартиры я эти перекрестия выполнял, исходя от тех дверей, которые я выбрал. У меня были двери с рисунком, а там было именно перекрестие на дверях. Те двери у меня были более дешевые, это была пленка. После затопления я набрался силы, купил более дорогие двери, это уже эмаль. Но, к сожалению, в Эмали я не нашел вот такого рисунка именно с перекрестиями. И сейчас у меня на потолке перекрестие, на дверях у меня вот такой вот рисунок образовался. Если бы я выполнял ремонт с нуля, то я бы уже рисунок сделал именно такой. Сейчас мы находимся между коридором и детской комнатой. В предыдущем ремонте дверь стояла 10 сантиметров от этой стены как со стороны коридора, так и со стороны детской комнаты. Я перенес дверной проем в ту сторону. Для чего я это сделал? Для того, чтобы у нас дверь открывалась чуть больше, чем на 90 градусов. Визуально это гораздо эстетичнее смотрится, нежели она с большим радиусом разворота. Это раз. Второе, для того, чтобы игрового места у ребенка было больше, чем дверь бы у нас стояла вот здесь. На открывание двери пришлось бы здесь всегда все освобождать. Мы передвинули, выиграли 25 сантиметров полезной площади для игровой зоны ребенка сейчас мы находимся в туалете в туалете после затопления я решил заменить фасады сантехнического шкафа и панель на которой у меня установлен унитаз по одной простой причине там был темный цвет коричневый санузел достаточно маленький и визуально темный цвет все-таки забирал это пространство подобрал ближайшее лдсп под цвет керамогранита который у меня уложен на стенах и получил вот такой вот результат что касаемо сантехнической ниши, никаких изменений после затопления у меня в ней не произошло. Единственное, мне аварийная компания поменяли муфту, комбинированную с наружной резьбой, которую оторвала от а, непосредственно отсекающего крана. В связи с чем, собственно, и произошел весь а, затоп этой квартиры. Значит. По данному набору сантехнической ниши расскажу, что у меня здесь установлено. Отсечной кран. Дальше у меня стоит система от протечек, которая при предыдущем потопе не помогла, так как, говорю, лопнула до системы от протечек. Значит, косой фильтр, регулятор давления, компенсатор гидроудара, счетчик. Дальше у меня стоят бочонки с нержавейки, в которые у меня установлены фильтры на воду это не питьевые это просто магистральные фильтры на холодной воде в данной квартире установлен умягчитель то есть это две емкости в одной емкости находится смола в другой емкости находится соль с определенной периодичностью как мне сказали примерно 5 кубов надо будет промывать емкость со смолой для того чтобы она умягчала воду и не теряла своих свойств также в этой сантехнической нише сверху у меня расположены блоки которые отвечают за светодиодное освещение в ванной комнате которые отвечают за а, сенсорные кнопки на зеркале которые я изготовил также за светодиодное освещение которое находится непосредственно в самом зеркале я это сделал для чего для того чтобы в любой аварийной ситуации можно было а, Снять эти блоки здесь, заменить их и не снимать а, вот то большое зеркало, которое я туда встроил. Если кому интересно, по этой сантехнике есть отдельное видео. Сейчас здесь, скорее всего, появится какая-нибудь подсказка на эту тему. Кому интересно, можете перейти посмотреть. Что касаемо этих фасадов, также есть отдельный видеоролик о монтаже и о демонтаже этих фасадов на скорость. То есть... Если вдруг пришла управляющая компания и говорит, что мне нужен доступ там, к низу трубы фановой, да, то здесь не придется ничего ломать. Все разбирается за 3,5 минуты вместе вот с этими фасадами. Сейчас мы находимся в ванной комнате. По ванне есть также отдельное видео по укладке плитки. Расскажу, что у нас здесь сделано. Значит, у нас по стенам уложен керамогранит. Если честно, я уже забыл фабрики, потому что Времени прошло достаточно с того времени, как я начал делать ремонт, но в том видео, про которое я вам сказал, там вся информация есть. Дальше установлена получается ванна Excellent двухскатная, это акрил. Потом, значит, у нас установлено душевое ограждение, это Урлтехник. Вот такая дверка, которая открывается под 90 градусов туда и обратно. Также у нас... Раковина чаша, идеал стандарт. Под раковину мы собрали э, тумбу. Это у нас покрытие акрил. Значит, э, сверху у нас лежит каменная столешница. Это наше производство мебели. Дальше, значит, здесь я изготавливал зеркало встроенное в плитку сенсорными выключателями, с подогревом зеркала, для того, чтобы оно просто не запотевало в процессе, когда вы принимаете душ. И также на зеркале есть выключатель сенсорный, который отвечает за вентиляцию ванной комнаты. Если кому-то интересно, вот здесь вот будет опять же всплывающая подсказка на данный видеоролик, как я монтировал вообще это и изготавливал зеркало. Тоже можете в комментариях что-нибудь писать. Значит, дальше по ванне у нас установлен смеситель, термосмеситель потому что здесь перепады по воде очень такие критичные можно обжечься реально значит термосмеситель фирма Равак с верхним получается душем с большим таким кто то его называют тропический, но вообще это верхний душ вот, и слейкой душевой все это смонтировано у нас на стойке Плюс ко всему, в этой зоне на видео об укладке плитки есть участок стены, которую я собирал из гипсокартона. В нее утопилась частично стиральная машина. И плюс ко всему, там образовались ниши за фасадом. Фасад в данном случае в алюминиевой рамке, акриловое стекло. То есть не стекло, да, а акриловое стекло, для того, чтобы нельзя просто было его разбить Тут ребенок в общем все прочее я тут решил перестраховаться в зоне за фасадом располагаются все необходимые средства которые нужны в ванной комнате по ванной комнате также есть видео о том как я собирал вот этот экран экран у меня сделан из гипсокартона с тремя плитками гранита центральная плитка у меня стоит на магнитах то есть быстросъемная я ее сделал таким образом для чего для того, чтобы можно было обслуживать соединение под ванной, а непосредственно сам сифон, если надо его прочистить. На квартире стоит система от протечек гидролог. Что касаемо датчиков, как я их распределил. У меня всего 5 датчиков на квартире. Первый датчик стоит под раковиной здесь. Второй датчик стоит под стиральной машинкой. Там он стоит для чего? Если вдруг шланг забора воды лопнет или то резьбовое соединение пластика, которое от шланга Приходит на стиральную машинку, треснет и с него побежит вода, чтобы датчик также среагировал и отправил непосредственно сигнал уже в блок управления. Третий датчик у меня стоит под унитазом, непосредственно где у меня установлена чаша. Четвертый датчик у меня стоит внутри сантехнической ниши, если вдруг там произойдет протечка. И пятый датчик у меня стоит под кухонным гарнитуром, именно в зоне, где идет также соединение гибкой подводкой. Сейчас мы находимся в детской комнате смотрите какое расположение э, пространства здесь я определил а первое я разбил эту комнату на несколько зон это зона хранения вот здесь находится встроенный шкаф купе Вторая это зона отдыха и игровая зона и третья зона это зона учебная будем так ее называть в которой я расположил также зону хранения сейчас там будут храниться игрушки а в последующем это будут школьные принадлежности и также разместился здесь а, полноценный компьютерный письменный учебный стол с правильным расположением света то есть есть свет от окна и он падает прямо и есть свет над головой который тоже там продуман если бы мы расположили гарнитур вот здесь то соответственно кровать у нас бы стала с этой стороны и у нас место для игр было бы узкое по центру что Визуально бы сделала комнату длинной и нефункциональной. В такой расстановке тут шкаф, здесь у нас стоит кровать и здесь у нас стоит рабочая зона. Комната получилась не вытянутой, а квадратной и предостаточно места для того, чтобы играть на полу. По освещению здесь несколько контуров. Первый контур это линейное освещение, которое находится на гипсокартоновой конструкции. Это центральное освещение по всему этому помещению. Второе освещение ⁇ это освещение в зоне рабочей, где стоит письменный стол. Это три точных светодиодных светильника. И четвертое освещение ⁇ это ночное освещение. Вот в этом квадрате сделан натяжной потолок с эффектом звездного неба. Кому интересно, как я монтировал это звездное небо, также выскочит вот здесь подсказочка. Посмотрите, ролик довольно-таки емкий, но э, полезный. Кому эта тема близка все управление светом в данной комнате я посадил вот на такой вот пульт обычный дешевый пульт стоимость порядка там 500 до 1000 рублей я уже точно не помню но ребенок может спокойно в ночное время суток пока он маленький да и боится один спать в комнате пользоваться пультом то есть включать в себе различные освещения также а, на звездном небе установлен вот такой пульт а, который позволяет регулировать сценарий именно мерцания звезд. Третий пульт управления отвечает за подсветку днища на этой машине. Я скажу, что можно было и не делать, но так как ребенок маленький, и он еще пока боится спать один, я ему сделал различные вариации, именно световые, чтобы он спокойно мог засыпать, если ему комфортно или некомфортно включать или выключать свет с пульта, а не бежать куда-то, допустим, да. Там, боясь, там лежа под одеялом. Я сужу это все по себе, потому что я в детстве боялся один находиться в помещении. Но так как это мой ребенок, возможно, у него тоже присутствуют такие страхи, я решил перестраховаться. Если кто не знает, я скажу, мы начали заниматься изготовлением различной мебели от кухонного гарнитура до кровати. Почему нам пришло в голову, собственно это направление об этом также есть видеоролик на нашем канале но если вкратце я поделюсь причин достаточно много для этого первая причина заказчики постоянно нам задают вопрос кого мы посоветуем посоветовать однозначно мы никого не можем потому что так или иначе различные компании начинают на каком-то этапе косячить это раз второе Значит, стали возникать вопросы по непосредственно уже установке. И нам постоянно приходится доделывать за теми компаниями, которые устанавливают мебель. Нас заказчики просят решить какие-то вопросы. Мы решили не мучить ни себя, ни заказчиков, а просто взяли и забрали это направление под свою ответственность, так сказать, на себя. Что касаемо мебели, которую мы изготовили в эту детскую комнату. Смотрите, я вам расскажу. Снизу у нас стоят шкафы с выкатными ящиками. На ящиках нету никаких ручек. Это сделано в целях безопасности ребенка. В фасадах ящиков мы сделали вот такие выемки, за которые можно выкатывать эти ящики. Фасады у нас МДФ в белой пленке. Дальше у нас столешница идет. Столешница у нас склеена из двух листов ЛДСП. Это сделано для чего? Для того, чтобы получить увеличенную ширину столешницы. То есть мы не стали брать кухонную на 60, к примеру, столешницу. Камень, я посчитал, что это будет слишком дорого. Мы взяли листы ЛДСП, склеили, тем самым получили столешницу глубиной 80 см. Для чего мы это сделали? Для того, чтобы ребенок спокойно мог поставить сюда компьютер или ноутбук. И также рядом, не мешая заниматься другими задачами то есть выполнять домашнее задание в той же тетради плюс ко всему мы не стали ставить сюда подоконник обыграли это той же самой столешницей вот таким вот образом почему не стали ставить подоконник чтобы не было визуально разношерстных материалов а именно лдсп дальше у нас был здесь бы простенок именно крашеные стены и дальше у нас был бы подоконник Сейчас это смотрится все в едином стиле. Значит, что касаемо верхних шкафов, он, они у нас выполнены на типонах. Это у нас распашные дверки, внутри вот такое количество полок под хранение различных вещей. Сейчас мы находимся в кухне-гостиной. Что здесь технически я сделал? Смотрите, у меня на стене здесь выполнены рейки. Рейки выполнены в плоскость вот с этой стеной. То есть при текущем ремонте я вот эту стенку выдвинул сюда на 3 сантиметра с помощью гипсокартона. Заранее зная то, что у меня будет брусок 30 на 30. И теперь у меня стена единая. Нет никаких пере переходов, нет никаких абсолютно перепадов. Раньше это была просто гостиная комната, сейчас это кухня-гостиная. Так как это первый этаж, по закону перенос мокрых зон не возбраняется. Тем самым мы получили функциональную гостевую зону, диван, телевизор и плюс полноценную кухонную зону с обеденным столом. Я считаю это офигенно, когда есть огромная столешница, раковина перед окном, где можно помимо того, что ты моешь посуду, еще и смотреть за своим ребенком, когда он играет на детской площадке. На кухне мебель мы тоже изготавливали своими силами. Здесь у нас также столешница это склеенные два листа лдсп почему потому что у нас здесь 85 сантиметров вот такая столешница так как у нас здесь идет изначально несущая стена и внутренние шкафы были бы маленькие если бы мы не увеличили именно вот эту столешницу не хотелось сделать обычную столешницу почему потому что она идет 60 а дальше у нее идет соответственно стык вот стык у нас от окна был бы примерно сантиметров 20-25 Визуально не хотелось, плюс ко всему, когда нет стыка, гораздо удобнее протирать поверхность кухонного гарнитура. Камень, повторюсь, можно было сделать, но цена камня, она на текущий момент, ну для меня лично, она заоблачная. Также из э, такого же материала, склеенного ЛДСП в два слоя, сделали вот такой обеденный стол. Поставили его на ножки. Это профильная труба у нас, выкрашена в черный цвет и получился у нас вот такой вот результат. Что хочется сказать по освещению. В гостевой зоне у нас два вида освещения. Это вот такой светопроницаемый натяжной потолок с фотопечатью. За ним у нас установлена светодиодная лента. И точное освещение уже во всей гостиной зоне. В зоне кухни как над рабочей зоной, так и над обеденным столом у нас вот такие стоят споты. Смотрите, я вам сейчас объясню, почему именно такое расположение кухонного гарнитура я выбрал в этом помещении. Мы когда заходим в это помещение, у нас сначала здесь идет гостевая зона, то есть диван и телевизор. Здесь у нас идет обеденная зона, обеденный стол и непосредственно сама кухня. Конфигурация выбрана не зря. Смотрите, с этой стороны у нас есть вот такой простенок которой можно спокойно сформировать именно варочную плиту. Плюс ко всему сам холодильник, который я закрыл гипсокартоном для того, чтобы не видеть внутренности, которые находится за холодильником. Если бы я здесь выстроил стенку из гипсокартона, то со входа мы бы визуально упирались в нее. Плюс ко всему она бы забрала часть света от окна. То есть логично, что у нас здесь стоит стол, здесь у нас стоит... Мойка вот с таким огромным рабочим местом перед окном и дальше у нас идет место приготовления непосредственно пищи, сам холодильник и мы спокойно перемещаемся в зону отдыха, в гостевую зону. Вот в этой зоне идут стояки отопления, дальше вот здесь стоит радиатор отопления, я его не стал убирать, выключать, он у меня включен, до регуляторов я могу добраться вот через эти отверстия. Если будет в квартире зимой холодно, всегда можно смонтировать первое, это в цоколь, вент решетку, Второе, можно сюда спокойно расположить на такую большую столешницу тоже какую-то вентиляционную решетку для того, чтобы конвекция шла. Я этого сейчас делать не стал, потому что у нас в квартире здесь всегда плюс 26-27 градусов. Жара, если честно, вилы. Что касаемо кухонного гарнитура. Вверх и низ а, шкафов у нас выполнен МДФ в белой матовой пленке. Столешница у нас из клеенного ЛДСП. В два слоя закремленная. Установлена раковина, каменная Амайкири. Также установлен Амайкири дозатор и смеситель с функцией подключения а, питьевого фильтра. По наполнению кухни... Снизу у нас распашные шкафы на типонах, выкатные шкафы у нас блюм, также на типонах с отсеком под хранение вилки и ложки. Всем спасибо за просмотр, надеюсь данный видеоролик вам был полезен. Если так, то ставьте палец кверху, обязательно пишите свои комментарии, я на них всегда отвечаю. Я надеюсь, что в вашей жизни не будет таких ситуаций, когда... У вас сгорела квартира или затопила квартиру, Дай бог все будут живы, целы и сохранены. Как в компьютерной игре.